Всем привет! И это новая рубрика Повтори постройку. Суть которой заключается в том, что мы смотрим на постройку и потом должны ее максимально красиво повторить. А потом будем смотреть постройки и оценивать их. Ну и конечно перед тем как начать, давайте заберем кнопку лайка, подписки и колокольчика. Сейчас мы будем строить а, цепную реакцию. Я вам скинул фоточку, вы ее видите. Ну не прям такую, конечно, которую я вам скинул, может чуть-чуть поменьше. Но все-таки такая суть, то что палочки должны скивать палочки Мы должны максимально точно повторить этот рисунок. У нас на это будет 10 минут. Можно добавить что-то свое, если хотите, конечно. Так. Давайте, побежали на свои кубики тогда. Я бегаю идея, как это выобразить. Так, готовы <с начинать? Раунд начинается через 3, 2, 1, 0. У нас есть 10 минут, чтобы построить цепную реакцию. Давайте тогда начинать. Я даже, если честно, не знаю, как их строить-то. Домино мы закончили, получается, строить. Давайте посмотрим, что у нас у кого получилось. Ну и давайте начнем, конечно же, с самой первой доминошки вот этой. И давай посмотрим, как она у тебя работает. Так, и, конечно же, оценим после этого. А, она у тебя приклеено. Давай-ка я уберу под форму. Вот так нормально. Отойдите от доминожки. И... И ничего. Работай, давай. Дуть надо. Я знаю, как сделать. Первая доминожка работает немножечко. Не так, как должно. Ну, смотрите. Не получилось оно, не получилось. Давайте. Ставим оценки. Я поставлю, ну, э, желтый. Все, пошло не типа, по плану, да, не успели проверить, значит. Я ставлю желтый. Тут у нас три красных, два желтых, ну ничего. Ну пошли посмотрим, что у других. Может у них еще хуже получилось. Так, у нас тут тоже на поршне механизм, да? Сейчас я уберу свою платформу и. Хотя бы к что-нибудь получилось, лишь говорил, ты проверил. да? посмотрим, как у тебя вот работает. Сейчас качм, подождите, только нич... никто ничего не трогает. Все. о! Во! домино! Нет! Нет! Отойди, отойди, отойди, отойди, Да, она работала как минимум, не оставлю зеленый. Все, все ставят зеленый, говорят. я вижу, да? Я мог сказать, что у тебя прикольно и рабочий, поэтому я могу тебе поставить твердую зеленую. Все поставили зеленый тебе. Так, давай посмотрим у тебя тогда, а потом у, у меня. Удалять пол, я удалять пол. Black Fox. Посмотрим, что у нас тут. Раз, два, три. Что? Ого. Оно до конца прям заработало, ой. Прям все поехали и все сломались. Все, ставим зеленый, даже не один, а сразу десять, хоть оно работало вы видите как оно идеально сработало прям сразу все тут без оговоря не что все зеленые а почему не ты желтый да, поставил у него хотя бы до конца скучно. сработало а у тебя нет тебе один желтый поставили ну все ставят жесткие зеленый прям вообще вообще прям супер Теперь мое. Надеюсь, оно не сломается, конечно. Эээ... Ну, что я могу сказать про свое? Отойдите, отойдите, а отойдите, отойдите, отойдите, не дышите. Ничего не делайте. <свят> сработало! <свят> сработало. <свят> Смотри, что я не могу. Зажив спасибо. Да, кстати, кот. Ну и что? Че взрыв? Э, а че санит не сработало. Да хватит спамить зеленка Ну да немножко сработало, потом у меня еще динамит полетел, че. А. Как ты там пушкой делал, можешь еще раз сделать? А, как я сделал? Ладно, ай! Ладно, не надо! Что? О, заработало! Ну, у меня ну короткая, если честно. Ну, я тут концовку сделал такую у меня тут стоит зеленый а -а -а. но ну, у нас 3 домино получается сработало Самое красивое да. у тебя получилось Black Fox можешь еще раз показать? первое место я думаю занимает в этом раунде Black Fox у него прям вообще очень красиво работало видели? второе Давай место я ссорку, думаю Коту отдать потому что у меня вот видите, зачем что ты но все равно увидите как красиво было Прям идеально работает. Лицак... А, вообще очень, очень красиво получилось. Ну давайте приступать тогда к следующему раунду, удаляем все. Во втором раунде давайте построим вот такой танчик. Это старый танчик такой, из игры написано 1990 -го года. И мы должны сделать так, чтобы он мог ехать, стрелять и вращать башни. Ну что ж, давайте тогда начинать строить. Нет. Засекай 10 минут. 3, 2, 1, 0, все строим. Так, 10 секунд осталось? 10 секунд, все, давайте, давайте. Так, я сохраняю сейчас свой мини-танчик, и мы готовы. Шоу мне смотреть, что у нас за танчики получились э, в этом раунде. Так, с кого будем начинать, кто готов. Первый танк, который мы будем смотреть, начнем с конца, потому что под Тут э, такой нубик из Робокса. И посмотрим, что он умеет. Так, нажимайте на телефон. Нажимаю. Ой. Не начинается. Что делать? Вот, получается, у тебя э, танк, который типа делает что хочет, типа искусственного интеллекта, но вообще это просто рандомные действия. Вот, но... он может. Вот он, допустим, хочет, поехал, вот хочет, хочет башню развернуть, хочет, стрельнет по кому-то, ну, как хочет, да? что делает? Рандомный действий, Опять поехал, опять стрельнул. Да. Опять поехал. На порт ты нацелился? Опять стрельнул. Ну, Но такой у тебя танчик тебя получился, э, который сам типа едет, куда хочет, туда стреляет. Давай поставим твоему танку красный цвет. Чему? да я пошутил зеленый и зеленый ставлю ну как минимум все поставили у нас зеленый кубик Можно отсылать этот танчик в сейчас мы посмотрим танчик от Бэк он, сейчас нажимаю на кнопочку П смотрите какой танк здесь получился он может ехать, крутить башни, 6! это что такое вообще бедный кот вот это машина для уничтожения не понимаю также он может конечно же стрелять сейчас э, парону допустим пил и конечно же ехать вот даже может куда-то заехать ой смотрите вот такой большой танк у тебя получился и очень функциональный давайте дадим ему оценочку я дам ему э, зеленый я дам ему желтый только потому что он потому что он оранжевый а... В оригинале он такой бежевый. Такой. Оригинал он должен быть свето желтыми и связан с оранжевым оттенком серого. Поэтому у него чуть-чуть совпадает только чуть-чуть оранжевый. -чуть Тут Пол получается у нас три зеленых и два желтых. Теперь пошлите дальше. Давайте сейчас посмотрим мой танчик, чтобы разбавить все это. И вот я построил маленький танчик, вот смотри. Так выглядит мой танчик, он состоит из пикселей. Немножко не похож на оригинал, но он умеет о -о, так Балики тут мощный. Включи код ПВП, проверим его боевую мощь. Я не хочу зачем, да, где всегда все проверять? Затаку, бах-бах, все, сейчас все уничтожу. Балики тач едет, всех уничтожать. Баха-ха-ха-ха, все, пока до свидания. надо. Ба, атаку, давай. атаку, все, давай. Пока до свидания. Теперь с функцией моего танка. Он умеет ехать, также стрелять. У него есть пару барабанов для этого. То есть три выстрела. И у него еще крутится башня. Вот так у него крутится башня. Ну ладно, ну ладно, крутилось. Вы видели, да? <свят> <свят> <свят> <свят> так, дальше. Какой танк сейчас будем смотреть? Давай посмотрим. Вот этот танк. Зеленый почему-то. Тот танк, который был, был желтым. Ну ладно, давай посмотрим. Так как я попробую управлять. Этот танк умеет только стрелять, как я уже сказал. Ехать он не умеет, к сожалению. И он почему-то зеленый. Давайте дадим ему тоже оценку. Я дам ему э, желтую оценку. Ясно. Оценки у нас три зеленых, две желтых и одна красная. Давайте посмотрим следующий танчик. Один зеленый, другой серый. Ну смотрите, он выглядит красиво такой мелкий танчик с гусеничками. Че такой красивый? Так, давай-ка попробуем поуправлять. Ого, он маневренный. Это очень прикольно. Ой-ой, он так э, раскрутился. Ну, это очень скоростной танк, я даже перевернулся. Так, ну этот танк умеет ехать, правда, я нечаянно перевернулся. И, конечно же, стрелять. Ну, сейчас будет финальный третий раунд, в котором мы будем строить вот такую лягушку. Святой пельмень у нас включает таймер, и мы начинаем строить. Так, что тут у нас рядышко? У нас всего лишь 10 минут на такую постройку. Ну, в принципе, это очень легко, наверное. Так, у нас осталось еще 5 минут. Уже прошло половина времени. И я здесь вижу, у Black Fox уже получается лягушка почти закончена. Немножко вытянутая и приплюснутая. Так, а здесь что у нас? Здесь вообще все в точности собирается повторить, да? Все в точности прям делают. Да. Нормально, так лапку делаешь, ну долго, но правильно все делаешь. Здесь у нас что, никто не заметил, что задняя лапка немножко больше передней? Я знаю, я это давно заметил. А, ну ладно, тогда здесь у нас две, 2... четыре лапки пока что только есть. А урона у нас пока что только ножки есть. Но... О, он, ту... ты тоже заметил то, что Чуть -чуть побольше, да? Подписочка на ухо есть, то это не сделал, надо еще сделать, да? О, господи, здесь уже похоже. Ну, какой-то, знаешь, херабринная лягушка, и смотри, там сверху таких ковен нет, там сразу... Ага, -а. Все я понял. Да, ну, у меня здесь э, какой-то, не знаю, бок из Майнкрафта, что ли, а вот, так, вот это у нас у кота, получается, я говорю, что у него быстрее всех получается? Я, в принципе, не ошибался, ну, ну, ну а зачем ты, ты все это заворачиваешь, я ж так не делал, ну ладно. Я не знаю, пока у кого больше всего похоже, ну, я думаю, сам продолжу покраску по всего этого. Прошли 10 минут, мы закончили строить свои лягушки. И сейчас мы будем смотреть, какие они у нас получились. И будем их, конечно же, оценивать. Так, вот оригинал, образец, который мы должны были построить. Такая вот лягушечка. И пошли тогда смотреть. Давайте начнем с этой, потому что она самая первая. Так, Лягушка. давайте... Посмотрим на эту лягушку. Ну, смотрите. Вот лапы, они довольно правильные. Вот. Передняя большая, задняя маленькая. Такое вот тело, глаза. Ну, смотрите, очень даже похожи. Давайте ставить оценку тогда. Ставим блок и красим. поставить. Я ставлю этой постройке зеленый блок. Так, посмотрим другие оценки. У нас тут три зеленых блока. Получается. Трилки. Да. Три человека оценивают на отличную эту постройку. И три. Э, так, на средние. Не совсем не похоже, но и прям похоже похожим ну и конечно же самые вы можете написать свои оценки в комментариях и мы идем смотреть тогда следующую лягушку так теперь будем оценивать вот эту лягушку ой на сэндвич похоже да так давайте ставим блоки и красим их в цвет ну смотри тут глаза довольно близко друг к другу стоят такие вот лапки большие ну что это же шедевр да бутерброд из лягушки как будто так что кто ставит я поставлю ну желтый бок, я поставлю так у нас вот 4 желтых блока один даже красный есть, вообще против. Вообще а. не похоже, если честно. Вот тут вот она какая-то слишком. Да, и один это. зеленый блок. Оп. Да, вот это, это у нас постройка урона. Посмотрите, глаза красивые, все красивое. Ножки посмотрите, какие красивые. Да. А дело да, это сад не важно. Так, здесь у нас прям вообще похоже. Вот только глаза немножко как косые и все. Не, посмотрите, тут это все вообще красиво. Стараюсь. Давайте оценивать. Ошибка, глаза другие. Ну да, глаза немножко другие, но все остальное... Я ставлю зеленый блок, мне нравится. У нас тут три отрицательные оценки, три положительные. Тоже как у этой лягушки, прям на друг друга смотрят, оба похожи, да? И у обоих одинаковые оценки, три-три. Так, давайте пойдем к следующей а -а -а. лягушке. Теперь у нас лягушка блэк фокса смотрите, смотрите, это на маленького лягушонка похоже вот. так Давайте нет, поставим зеленый, зеленый потому что, ну, маленький лягушонок, мне нравится. К тому же довольно это похоже сибирь, и красиво. Я, я понимаю, ставлю зеленый. Кто-то красный поставил. Три зеленых, два желтых, один красный. Дальше у нас моя лягушка. Да, она немножечко не похожа вообще. Кто Ой, что, это, это шедевр. Это она лучше оригинала. Лягушка. Это детская, а мы строили. Нам. Желтый, 4 желтый. Она, она детская. Ну такая, цена И теперь последняя лягушка от кота. Вот он даже написал им код. Это взрослый. Да, вот такая у него лягушка получилась. Ч ⁇ что поставим ей? Я поставлю зеленый тоже, да, красиво. Старик лягуха. Кто что поставил? Зеленок, уважаю старых лягух. Это был такой раунд, где мы строили лягушек. И на этом это видео заканчивается. Если вам нравится эта рубрика, то обязательно напишите об этом в комментариях. А сейчас вы можете посмотреть видео битву строителей и дворяны. Ну а с вами был Геймс, всем пока.